С интернет-магазин Инструмент центр сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Intertu ET603. Набор состоит у нас из 43 предметов, поставляется в пластиковом кейсе, и перейдем к комплектации набора. Особенность данного набора это вот такая двухсторонняя трещотка под квадрат 3 восьмых и под квадрат 1 четвертая дюйма. Трещотка на 72 зуба, длина трещотки 150 миллиметров. Рукоятка здесь комбинированная. Есть реверс. Прещетка разборная, то есть можно обслужить внутри. Но нет быстрого сброса, потому что вот здесь у нас два квадрата. Сверху один и снизу еще один. Отверточная рукоятка. Длина 11 см. Есть реверс переключения право-влево. Это реверсивная отвертка. Применяется с битами. Вот такой вот набор бит идет в комплекте. Торпсы. Крестовые, шлицевых бит в наборе нет. Торсы и крестовые. Вернее, тор торсы, да, и крестовые биты. Вот такой вот держатель. Также вы можете эту отвертку применять с переходником. Вот такой переходник для работы с шуруповертом и для работы с данной отверткой. И подсоединять сюда головки под одну четвертую дюйма. Далее, удлинитель. Длина удлинителя 75 мм. Удлинитель под 3,8 дюйма. Но не можно работать через переходник с головками под 1,4. Подсоединяйте удлинитель, вставляйте трещотку и подсоединяйте маленькую головку. Далее, разводной ключ. Длина с половиной сантиметров. И два вида головок. У нас здесь головки идут в наборе дюймовые. Общее количество 12 штук. И головки с размером метрическими. От 4, 4 миллиметров шестигранная. И самая большая у нас здесь идет на 17 мм. 6 граней. То есть метрические размеры и дюймовые размеры головок. Метрических у нас 14, дюймовых 12. Переходник показал. Э, набор данный применяется в основном для бытовых нуж. Это да, такой себе домашний мастер. Поставляется в пластиковом кейсе. Кейс можно Подвесить на стену, есть держатели, специальные отверстия для того, чтобы он можно было в гараже где-нибудь подвесить. Что еще? Длина кейса составляет 27 сантиметров, ширина 21 сантиметр, высота 4 сантиметра. Вес набора 1460 грамм. Запирание на две пластиковые защелки. небольшой набор для дома. Материал изготовления хрома надевая сталь. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Спасибо, до свидания.